Привет, аудитория! Ну что, на этих выходных у нас заключительный турнир UFC этого года, UFC Fight Nights, пройдет с субботы на воскресенье. И хочу рассмотреть я бой Билала Мухаммеда против Стивена Томпсона. Стивен Томпсон, уже ветеран а, полусреднего веса, хороший у него показатели антропометрии, длина ног, длина рук, а, достойные навыки у него в стойке, он базовый каратист, в принципе, неплохая защита от переводов, а, достойная позиция. То есть он, считай, можно сказать, что со всеми топами своего дивизиона он уже передрался. Кого-то победил, кому-то проиграл. Проигрывал в основном взрывным, прошу заметить. Проигрывал он взрывным бойцам, которые скоростные, которые довольно-таки резкие. Такие, как Гилберг Бёрдс, такие, как Тайрон Вудли. Ну, не, не, теперешний, не теперешний Тайрон Вудли, а Тайрон Вудли, который действительно побеждал, когда был чемпионом, когда становился чемпионом. Вот. Вот таким бойцам он проигрывал. А как бы бойцам, которые, да, неплохие стойки, но которые проигрывали ему в антропометрии и не были особо резкими, тех, в принципе, он выигрывал. Поэтому, что я хочу сказать э, про этот бой. Билал Мухаммед, он, не сказать, что он взрывной боец, не сказать, что он резкий, что он э, скоростной боец. Да, он неплох стойки, стойке, неплох, вроде бы он и в партере, может перевести, но... Он на 10 сантиметров уступает длине рук, уступает он длине ног. И не думаю, что он быстро и резко будет сокращать дистанцию. А учитывая работу ног у Томпсона, он не даст ее сокращать. Будет расстреливать его с дальней дистанции. Конечно, может быть было правильно выбрать победу Томпсона решением или бой закончится решением. Но мое мнение, я думаю, что... Какая бы не была выдержка у Билала Мухаммеда, какой бы он был якобы непробитый боец, не знаю, пробивал его и Луки, пробивал его и Леон Эдвардс, который не сказал бы, что... ну да, он ударку подтянул в последних боях, не сказать, что он ударник топового уровня, но пробивал он Мухаммеда. А Стивен Томпсон, учитывая его на скоке, его стиль ведения боя, я думаю, он должен закончить этот бой. Тем более, давно уже не было побед нокаутами. Эти решения уже, наверное, его достали. Тем более, тут такой шанс. Реально можно, а, можно побеждать. Можно побеждать нокаутом. Поэтому я рискну и возьму а, КФ 6-0. Победа Стивена Томпсона. кого-такого. -то кого. Вы, конечно, можете не рисковать. Взять победу Томпсона просто за коэффициент 1,4. Но а, в таком варианте я вообще не вижу смысла ставить на этот бой. Плохо, конечно, что бой трехраундовый в пятираундовом бою, это было бы более реально. Ну, это UFC. Всякое бывает. Может и Стиван Томпсон каким-то боком отлететь. Это бои. Это э, это рулетка с большего. Поэтому подписывайтесь на канал. Ребята, давайте, подписывайтесь. Потому что ну разборы боев есть. Выигрышные ставки есть. С неплохим коэффициентом. Залетайте. Подписывайтесь. Комментируйте бой. Отвечу на комментарии. Все. Давайте. До встречи. До следующего боя.